фрукты и ягоды. Здесь тоже такой момент, что лучше покупать вот есть, когда они у вас в России свои местные. И да, есть просто такая вот теория, да, что надо есть продукты той, области, в которой вы выросли, в которой вы живете, вот оттуда продукты и надо есть. В этом есть как бы зерно Я не совсем с этим согласна. Вот, например, да, вот я родилась и выросла в России, я приехала в Таиланд, я ем тайский продукт, у мне вообще классно, у меня там здоровье поднялось, все остальное. Дело в том, что, опять-таки, на российских, когда я работала в инфраструкционном я обслуживала компанию, которая занималась поставкой экзотических фруктов из-за границы, потому что портовый город, и также я обслуживала Роспотребнадзор. А, вот по их нормам а, эти фрукты, когда их приводят в контейнерах, а, они обрабатываются химикатами для того, чтобы по дороге они не испортились, для того, чтобы их, на них не напали насекомые, да, там, протравливают специальными газами, их обрызгивают и так далее. А, эти продукты, на самом деле, можно есть, но шкурку всегда снимайте. Хоть и говорят, что в яблоке там самая полезная – это шкурка, да, если яблоко привозное, лучше шкурку снять, с игрушки тоже лучше шкурку снять. Здесь виноградик, игрушка, лучше снять шкурку, не есть ее, потому что там их и восками натирают, и это все вот остается на шкурке, вот лучше это все со шкурок снимать. Лучше всего, если вы хотите, чтобы зимой у вас были фрукты, есть хорошая морозильная камера, вот когда вот у вас сезон, когда у вас есть фрукты, наморозьте их, и зимой вы будете доставать и есть витамины, потому что при заморозке большая часть витаминов она сохраняется, но тоже можно перетирать, перетирать сахаром, но вот у кого... А, проблема с, с сахаром, да, с, лучше, лучше избегать этого способа, чтобы не было лишнего сахара. Ну, в смысле сахарный диабет, проблема с а, поджелудочной железой. Вот так, самый безопасный способ – это заморозка.